Что до тебя, усатый, не дыши мне в затылок. Ты понял меня? Предупреждаю, Джеймсон, не дыши мне в затылок, а не то. Ты слышал, Джеймсон? А, да, э, я понял. Вот и славно. До встречи, ребята.